Откроем программу 1С, меню сервис, внешние печатные формы и обработки, внешние обработки. Здесь мы видим уже перечень тех обработок, когда, которые когда-либо сюда добавлялись. Мы сейчас с вами добавим новую. Для этого мы нажмем на кнопочку «Добавить». Достаточно выбрать, вот нажать на кнопочку вот с папкой. И найти нужную обработку в том месте, куда мы копировали с вами. Вот она, эта обработка. Открываем ее. Он ее подгружает в систему 1С. Дает ей наименование, берет из ее внутренних данных. Вы можете ее переименовать, ну, как вам хочется. То есть, например, моя обработка. И дальше название, да, например. ОК. Okay. Теперь вот она у вас есть в перечне тех обработок, которые вы добавили. И двойным нажатием либо Enter уже открывается непосредственно обработка, с которой вы можете работать. Ну, данная обработка предназначена для обработки значений любых данных. Тут и справочников, и документов. Это отдельная тема, как с ней работать. Кстати, это очень удобная обработка. Рекомендую вам с ней ознакомиться, можно вот нажать на кнопку вопроса, и здесь есть краткое описание, для чего эта обработка нужна и в каких она моментах помогает. Вот, собственно, таким образом мы с вами научились подключать внешнюю обработку, которая будет всегда здесь храниться, ее не нужно будет открывать через меню файл, неудобно искать каждый раз, а достаточно зайти в сервис внешней печатной формы обработки, внешней обработки, и она будет находиться здесь. Кстати, удобно и тем, что все пользователи программы DNS могут обращаться к данной обработке уже без вашего участия.